Астрономические обсерватории ⁇ совершенно новая номинация, которая представляет выдающуюся универсальную ценность, вклад отечественной российской и татарстанской науки в мировое культурное наследие.